привет, вы на канале Тривко сегодня снимаю очень ну, маленькое видео и я хотела вам показать что у меня кукла Ло меняет свет я сама об этом недавно узнала, вот смотрите это моя хардбрейкер, она у меня единственная меняет цвет. вот смотрите, у нее волосы становятся красные такие розовые, красные вот смотрите, надо натереть Ой, лед видите они у нее как красненькие такие становятся это надо вот, взять кусочек льда не побояться. Видите, они у нее как красненькие такие становятся. А вот если я возьму рукой теплой, белая, я это недавно заметила, даже несколько минут назад, когда просто решила в лед опустить ее голову. Сейчас наряд проверим, потому что еще бывает, что наряды меняют. Нет, наряд у нее не меняет. Я принесла других кукол, чтобы проверить. Сейчас проверим. Так, это хард... Hard... А, нет, ханибан. Вот это Heartbreaker меняет цвет. Вот эта куколка. Посмотрим. Honey bun, она вроде... не, она не меняет цвет, она у нас так плюется. А вот это я сейчас тоже проверю. Наверное, надо вот так кусочек льда Там на голове то Так, она у нас тоже не меняет цвет. То есть я хотела сказать, что у меня вот только вот эта вот куколка, она меняет у меня цвет. Это вот этот вот Ребята, и если вам не сложно, сделайте, пожалуйста, эксперимент с вашими куколками. Ло. Э, их одежду, волосы попробуйте в лед э, опустить куклы. мне было бы очень интересно, чтобы вы написали, какие куколки именно могут менять цвет в холодной воде, точнее, во льду. И всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!